На фоне радуги, Жека. А -а -а, кайф, бля, кайф. А -а, кайф. Подойди поближе, да? Будь добр. И вот меня прям. А -а, видно радугу? Ой. Друзья, короче, сейчас поеду верхом на радуге кататься, как, как мультика. А -а, ладно. Надо немного это... Убери палец с объектива.